Положение тела в пространстве можно определить с помощью координат. Если тело движется вдоль прямой линии, например, бегун на короткой дистанции, то его положение на этой линии можно характеризовать только одной координатой x. Для этого с телом отсчета связывают систему координат, состоящую из одной координатной оси OX. Если тело совершает движение в пределах некоторой плоскости, то его положение определяют уже с помощью двух координат x и y а система координат в этом случае состоит из двух взаимноперпендикулярных осей – OX и OY. Когда рассматривается движение тела в пространстве, то система координат, связанная с телом отсчета, будет состоять из трех взаимноперпендикулярных координатных осей – OX, OY и OZ. При движении тела его координаты изменяются с течением времени, Поэтому необходимо иметь прибор для измерения времени часы. Тело отсчета связанная с ним система координат, и прибор для измерения времени образуют систему отсчета.